Сижу и думаю, доколе, когда увижу свет в ночи? Что поменять и сделать более, чтобы порвать пространство тьмы? Я ввысь готов подняться птицей, увидеть мира красок свет, Который мне не повстречался за тридцать восемь долгих лет.